Средняя цена квадратного метра в столице Татарстана на вторичном рынке поднялась за месяц на 2000 рублей и составила 104 девятьсот рублей. С чем связан рост цен на жилье, узнаете в нашем следующем сюжете. Если негде строить, то и нечего продавать. Поэтому и ипотека падает, и вторичка опережает новостройки. Так эксперты комментируют сложившуюся ситуацию на экономическом рынке. Недостаток новых проектов, наплыв понаехавших, рост цен, ставок и ужесточение условий ипотеки сделали сентябрь самым провальным за последние пять лет на рынке новостроек. По данным Управления Росреестра Республики Татарстан, в сентябре в республике зарегистрировано 1109 сделок, что на 10,5% меньше, чем в августе. По сравнению с прошлым годом долевка да и вовсе показала двойной спад минус 49 процентов к сентябрю 2020 года. Это всегда бывает связано с двумя причинами. Первое это снижение предложения и второе это рост спроса. Вот в нашем случае имеют место оба фактора, то есть предложение снижается из-за того, что цены на строительные материалы очень сильно выросли, то есть по некоторым позициям, допустим, там цемент металлоконструкции, прочее в полтора-два раза. Дорожают первичкой и квартиры с историей. Особенно в дефиците предложения в Новосавиновском и Вахитовском районах Казани. Мало квартир в домах в пешей доступности до метро и не на первых этажах. На вторичном рынке в основном остались габаритные, неликвидные квартиры с так называемым бабушкиным ремонтом. Предложения по адекватной цене и с качественной планировкой и отделкой разобрали. Кроме того, выросли цены и на съемное жилье. По скорости роста цен Казань обогнала даже Москву. В прошлом году однокомнат квартиру можно было снять за 11-15 тысяч рублей. Сейчас же комфортабельное жилье обойдется в 20 тысяч. Многие стали покупать э, недвижимость в инвестиционных целях, то есть, то есть в расчете на то, что сейчас купят по одной цене, а скоро цена сильно вырастет, недвижимость. Да, и эту квартиру можно будет продать уже значительно дороже. Есть, таким образом, и спрос, и предложение соответственно, оказали свое влияние на то, что сейчас цены на недвижимость э, в Казани, вообще в России, растут. Какие прогнозы дают участники рынка? Эксперты не прогнозируют спад цен в ближайшее время. До Нового года они будут расти и затем зафиксируются до апреля следующего года. Надежда Мещерякова, Универньюз.